Привет, друзья! Сегодня я хотела бы с вами немножко пофилософствовать и поговорить на тему, чему же меня научила жизнь в Испании. Жизнь в Испании меня прежде всего научила наслаждаться жизнью. Это, в принципе, один из главных девизов жизни испанцев. Дисфрутар, наслаждайся. Я очень быстро приняла эту позицию, это тоже стало достаточно быстрым моим жизненным лозунгом, в принципе, это было то, зачем я и решилась на эмиграцию. Дело в том, что у меня на родине не было никаких финансовых проблем, у меня была прекрасная карьера, свой огромный дом с большим садом, две машины. В общем, вся вот эта шелуха, которая в России считается показателем счастья. Но в том-то и дело, что разница между русским менталитетом и испанским менталитетом прежде всего отталкивается от жизненных позиций. В России живут, чтобы работать, а в Испании работают, чтобы жить. Вот когда глубоко понимаешь вот это, и э, тебе, во-первых, намного становится легче, а вы легче понимаете испанцев со, всех, со всеми этими их э, маньянами, ну, если честно, я с этим даже как-то никогда с этой знаменитой маньяной не встречалась, как-то вот Бог миловал за 10 лет в Испании, может потому что я э, нормально воспринимаю окружающую меня действительности и в принципе испанцев. Итак, наслаждаться жизнью, что это такое? А, ну вот в каждой мелочи научиться получать, от каждой мелочи научиться получать удовольствие. Проснулись утром, выглянули в окно, увидели красивую картинку. Это ведь счастье, конечно счастье. А, возможность провести утро так, как ты хочешь. Ну вот даже до того, что сейчас в Испании закрыли у нас бары, рестораны, они работают только на вынос и лишили, так скажем, вот этой маленькой частички утреннего счастья практически каждого испанца. Ну, окей, я сегодня с собой взяла бутерброды. И утро провожу на пляже, и это будет кусочек моего утреннего счастья. Вот сейчас с вами поболтаю, несмотря на то, что на дворе ноябрь, я все равно пойду сейчас прогуляюсь по пляжу, перекушу свои бутербродики, обязательно искупаюсь, середина ноября, у нас еще температура воды порядка 17 градусов, поэтому бодрячок, но классно. Чему еще меня научила жизнь в Испании? Жизнь в Испании меня еще научила много путешествовать. Дело в том, что испанцы не любят, когда у них там выходной или каникулы, сидеть дома. Любой выходной, праздничный день, любой свободный день они стараются использовать для путешествия. И не обязательно это путешествие должно быть за три моря. Да? Кстати, испанцы они не очень любят а, путешествовать в дальние страны. Они даже по самой Испании поедут путешествовать только тогда, когда они изучат а, свою провинцию, свой регион. Я встречалась с такими случаями, а, когда местные тут говорили, «Зачем я поеду в Севилью, если я еще в нашей провинции?» ту или иную деревню не видел. То есть вот выходной день они просыпаются, садятся на машины, общественный транспорт и едут в какие-либо красивые деревни, близлежащие города, в лес, на природу, на море, на реку. И слава богу в испании таких мест просто нереальное количество поэтому здесь можно всю жизнь по выходным путешествовать да и находить новые места вот ну, кроме того у нас также близко вся европа и иногда даже полет перелет в другую страну туда и обратно может вам обойтись намного дешевле чем перелет по территории испании хотя если смотреть и искать подходящие предложения, то и по Испании полетать тоже можно а, достаточно дешево. Я помню, когда только приехала, а, первое мое путешествие, далекое по Испании, это было а, в Севилью, из Сантандера в Севилью, это примерно 800 километров, достаточно далеко, да, а перелет туда и обратно был 16 евро. Ну, замечательно, почему бы и не воспользоваться. А, вот то же самое по э, европе вот недавно я летала в швецию э, и самолет стоил туда обратно 30 евро да замечательно просто даже вырваться на выходные я ездила на две недели но ну, вот мои э, как это называется сватья да. Э, теща моего сына они прилетали буквально там на 3-4 дня в пятницу прилетели в понедельник утром улетели потому что там был один там праздничный день потому что перелет но ну, он стоит копейки почему бы не приехать и не проведать своих детей которые там надолго уехали в другую страну а вот кроме того я здесь в стране Басков сейчас живу практически на самой границе с францией ну вот один из таких случаев была у подруги в гостях, просыпаемся и кричим друг другу, перекличка из одной спальни в другую. Чем сегодня будем заниматься? Да поехали во Францию, йогурты купим, там йогурты вкуснее, чем здесь в Испании. Окей, поехали, все день сформировался, да? ну вот замечательно, поехали в соседнюю страну за, йогурт, за йогуртами, ну почему бы и нет. Вот. То же самое касается всех остальных стран, то есть по Европе путешествовать из Испании, как в принципе живя в любой европейской стране, вообще нет никаких проблем, и эти путешествия они могут быть разные у вас ценовой категории, вот самые дешевые. И если вы хотите там, путешествовать в виp-классам вообще никаких проблем, а, всегда много интересных предложений. А, то же самое как бы и аэропорт Мадрид, если мы рассмотрим, то из него вообще полеты есть по всему миру, и же, живя в Испании, я практически всю Южную Америку объездила, благо теперь у меня испанский на более высоком уровне, чем когда я из России путешествовала в Латинскую Америку, а в Соединенные Штаты несколько раз летала и так далее. То есть путешествия, они вообще стали как бы смыслом моей жизни и частью моей работы. Да? Ну, в принципе, это моя работа. И здесь как бы хотелось сказать о другом. Это как раз по работе. Я уже в начале видео упомянула, что у меня в принципе с работой в России было все в порядке. У меня была шикарная карьера, о которой, наверное, многие только могут мечтать. Вот. И переезд во, Фран... Господи, во Францию, наверное, оговорка по Фрейду. И переезд в Испанию у меня... А, вообще я его воспринимала как некий такой выход на пенсию если так можно сказать да, потому что эмигрировала я а, после сорока и в испанию ехала для того чтобы уже не пахать здесь как папа карло как это было в россии а для того чтобы просто наслаждаться а, жизнью и а, в принципе у меня это получилось потому что я свое увлечение могла а, превратить в свою работу и Испания мне дала вот этот самый ресурс, когда без особого труда ты можешь здесь заниматься тем, чем ты хочешь, когда ты можешь свое хобби превратить в свою работу. Когда я сюда приехала, в принципе, у меня был а, билет <свят> обратно, да, то есть я купила билеты туда и обратно в Испанию, когда я приехала, и приехала для того, чтобы попутешествовать по северу Испании. Но в день, когда у меня был отлет обратно, я вот помахала ручкой этому самолету и сказала, что я продолжаю путешествовать. И вот это путешествие по северу Испании, в принципе, как по миру, у меня уже продолжается 10 лет безостановочно. И вот я сама путешествовала, начала вести блог о своих путешествиях. В основном сначала это был контакт, и потихоньку начала подтягивать Facebook. И, в принципе, эти две основные социальные сети помогли мне раскрутиться и найти своих первых туристов. Вот. И я начала просто работать под девизом «путешествую сама» и приглашаю и вас в свои путешествия. И э, делаю работу так, да, все строю для туристов так, как это могло бы быть приятно мне. Вот это у меня основное в работе. Я стараюсь все делать так, чтобы это нравилось мне. А раз это нравится мне, то я считаю, что это понравится туристам. Потому что выбирая меня через социальные сети, да, люди уже заочно со мной знакомы, и меня, как бы, вот как я вижу, выбирают а, люди, с которыми мы на одной волне. Поэтому работать мне очень легко с туристами, хотя на самом деле да, работа с людьми ⁇ это такой труд нелегкий. Но слава Богу, Бог милует. А, и а, я получаю просто кайф от своей работы вот. и как бы как я уже говорила я здесь вижу достаточно много перспектив а если бы у меня было свободное время я бы нашла здесь чем еще заняться какой еще бизнес открыть потому что а, открыть свой бизнес в испании это в принципе легко а, и самое главное, что от души я плачу налоги, потому что я вижу, на что их здесь тратят, и мне не жалко их платить. Чему еще меня научила жизнь в Испании? Жизнь в Испании меня еще научила заботиться о себе, заботиться о своем здоровье, потому что в Испании, несмотря на то, что здесь прекрасная медицина, но здесь нет превентивной медицины, да, заботиться о своем здоровье вы должны сами поддерживать имеется в виду здоровье но уже конечно если заболели сильно тогда можно идти в больницу обращаться в поликлинику если у вас какие-то проблемы а вот закаляться там принимать какие витамины заниматься спортом это то в принципе чем Отличается вообще сейчас подход к жизни в Европе. Вот. Испанцы очень много посвящают времени для того, чтобы гулять. Да. Просто полтора-два часа вместо сиесты вот сейчас стараются гулять по городу, там, по паркам, по берегу. Смотря кто где живет, у кого есть какие возможности. И получают от этого кайф. Я тоже стала получать этого кайф, в принципе, я и в России этим занималась, когда я жила в своем доме, он был дом загородный, и я просто любила ходить по улицам своего поселка, коттеджного поселка, и заглядывать через заборы, а мне это доставляло какое-то эстетическое удовольствие, вот, что еще... Еще жизнь в Испании меня научила по-другому относиться к еде. Для испанцев еда ⁇ это один из главных таких пунктов вот этого самого, дисфрутарно наслаждаться жизнью для них еда это не просто заглушить аппетит не просто забить свой желудок а это наслаждаться просыпаясь утром они уже обсуждают что они будут сегодня готовить ну или в лучшем даже случае это было обсуждено заранее накануне вот потому что еда Я еще раз повторюсь один из главных пунктов наслаждения жизнью вот был смешной случай такой как-то в компании моих друзей полицейских это ну, люди в основном все возраста 35-40 сидим мы в баре там уплетаем морепродукты и кому-то взбрело в голову задать вопрос от чего вы больше получаете кайф от оргазма или от еды испанцы а... Все поголовно, ну, кроме меня, ответили, что кайф от еды для них более, как бы, такой значимый, чем кайф от оргазма. Ну, я сказала, что для меня равноценно и то, и другое. Все на меня, конечно, так посмотрели, О, и ее мужику повезло. А вот, но ну, это как раз тоже характеризует отношения испанцев к еде к чему я тут еще научилась научилась здесь а, улыбаться незнакомым людям а, научилась здороваться а, с незнакомыми людьми потому что без этого а, никак а, не критиковать особо а, других а, поскольку здесь это не принято обсуждать других ну, по крайней мере в глаза а дома можешь немножко, но чтоб тебя никто желательно не слышал, чему я здесь еще научилась в Испании. Да просто жить. Вот поэтому и вам желаю получать кайф в жизни от любой мелочи, которая вас окружает. Всем пока-пока, а я пошла купаться.